Привет! Сегодня будем делать обзор банка Теньков, чтобы помочь вам определиться, насколько выгодно открывать расчетный счет. На середину 2020 года в рейтинге банки .ru банк на 18 месте из 489. Не топ-10, но все же очень активно развивающийся банк. У Теньков банка достаточно демократичные тарифы на открытие расчетного счета. Много плюшек. Годная онлайн-бухгалтерия. Онлайн-бухгалтерия поможет разобраться с налогами и взносами. Рассчитает налоги УСН и ЕНВД, страховые взносы ИП. Сформирует платежные поручения и напомнит об оплате. Отправит декларацию в налоговую в электронном виде. Бесплатно, если открыть расчетный счет в Тинькофф банке. Тинькофф реализовал в рамках РКО «Конструктор сайтов». Клиент может самостоятельно создавать уникальные сайты за пару минут, запускать на них рекламу и собирать заявки абсолютно бесплатно. Цифровизация и клиентоориентированность. У Тиньков удобный мобильный банк. Тиньков стал ставить банкоматы во многих торговых центрах и других местах шаговой доступности. В банке будет голосовой помощник Олег. Голос не как у Тинькова, а жалко. Теньков стремится сотрудничать с другими банками. Например, в прошлом году запустили сервис переводов по номеру мобильного телефона между ним и Сбербанком. У Теньков банка оперативные и в большинстве своем дружелюбные сотрудники. Туда набирают молодых людей, которые замотивированы сделать так, чтобы понравилось начальству. В Теньков банке любой вопрос можно круглосуточно задать персональному менеджеру. Можно связаться с менеджерами по телефону, в чате приложения. Правда, это сейчас есть у многих банков. Как и обещают в рекламе, представитель действительно приедет куда угодно, хоть домой, хоть в офис. И уже завтра. А если вы устали работать бухгалтером, вы можете легко устроиться в Тинькофф банка. Соискатель может найти для себя работу в одном из направлений. Очная работа. Это представители банка по всей России. Доставка карт, работа за стойками в крупных торговых центрах и даже поддержка клиентов банка из московского офиса Тиньков. Дистанционный колл-центр ДКЦ, работа из дома, взыскание задолженностей, привлечение новых клиентов и ведение уже существующих. Тинькофф Банк делает много кэшбеков. Повышенные бонусы можно выбирать в соответствии со своими предпочтениями. Банк ориентируется на молодежь. Может, для кого-то это и минус. Но вообще похвально. Участвует в разных фестивалях, например, в Красной Поляне делает крутую горнолыжную тусовку. Подумайте, сравнивайте банки, прежде чем открывать счет. Ссылку на открытие счета в тиньков оставлю в описании. На этом наш обзор подошел к концу, если тебе ролик понравился ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить другие топовые обзоры.